И те подходы, которые были приняты много, сотен, тысяч лет назад, меня больше привлекают, потому что они основываются на, на строении человека, то есть древняя культура считала, что у психики, у наших психических функций есть свое строение, и это очень помогает в понимании вопросов, как нам правильно жить, потому что раз психика имеет свое строение, значит, можно делать так, чтобы наши психические функции оптимально работали в разных условиях жизни. Это объясняет, что у человека есть психическое тело или тонкое тело, называют ренга-шарин, то есть тонкое тело. Это психическое тело или тонкое тело, оно имеет разные каналы, нужно целый год, наверное, читать лекции, чтобы подробно это все объяснять, потому что в это все очень подробно описано. Я не буду вам это все подробно рассказывать, тем более в этом нет никакой необходимости, но мы коснемся тех вопросов, которые практично связаны с нашей жизнью. В том-то существуют три основных таких подразделения, которые по-разному функционируют в нашей психике. Одно из них называется мамас или УМ. То есть, видите, есть у нас тоже это подразделение на русском языке. Думаю, что они также есть на других языках. Вот. Итак, Тонкое тело ума это такая психическая структура, которая отвечает за функции всего организма. Это как бы остров психики. На нем находится все, вся наша деятельность. То есть веды говорят, что все функции организма зависят от психических функций человека. Я когда учился в собеституте, то. Я мучил немножко преподавателей. И так, когда мне преподавали физиологию, то я задавал вопросы, на которые преподавателям сложно было ответить. Я подошел к преподавателю и спросил его, что заставляет двигать сердце, почему сердце стучит. Преподаватель сказал, потому что работает не одна система когда спросила, что заставляет работать нервную систему, он не смог мне ответить на этот вопрос. То есть он не знал, не знал вот этот ответ на этот вопрос. И ответ на этот вопрос есть То, что веды говорят, что нервную систему действует, вот эти вот все вот жидкости внутри нервных клеток движутся под влиянием психической энергии человека. Она называется прама на санскрите. Когда человек делает вдох и выдох, то во время вдоха психическая энергия входит через психические центры, которые называют чакрами в организм, входит, и во время выдоха выходит психическая энергия из человека, Входит и выходит. И когда она входит, то нервные импульсы начинают активно забирать эту энергию, и начинается движение Жидкости по нервным тканям, как активизируется жизнь, жизнь человека, потому что нервная система, она активизирует деятельность в его организма. Но нервную систему саму активизирует тонкое тело ума. В тонком теле ума находится желание жить. Человек хочет жить, и поэтому он вдыхает воздухом. воздух. То есть мы хотим жить. Но сама жизнь и наше желание жить, оно не заканчивается умом. Веда объясняет, что также есть душа. То есть душа ⁇ это то, что уже имеет не тонкую материальную природу. Это духовная структура, и она не уничтожима. Душа или духовная структура... Имеет маленькие размеры, она находится в области сердца, вот в этой зоне. Она неподвижна. Некоторые говорят, душа уходит в шаппар, в пятки. Душа не уходит в пятки, она вот всегда здесь находится, в этом месте. Но когда тело э, умирает, умирает только грубое тело. Тонкое тело, психическое тело человека не умирает. Вместе с душой он выходит на лужу из круглого тела. Сейчас часто в фильмах показывают, как человек от себя отделился и как бы висит над собой. Это, ну, как бы, думаю, что это фантастика, на самом деле. Несколько ученых в этом мире уже серьезно изучали эту тему. Есть такой ученый, его зовут Моуди, он а, сам по себе врач, кардиохирург, и он работал в реанимации много лет. И он написал докторскую диссертацию на интересную тему. То есть он исследовал пограничные состояния людей и поставил очень много различных датчиков. Как, Например, в тот момент, когда останавливалось сердце человека и энцефалограмма показывала прямую линию, то есть человек фактически не существовал в этот момент, то... Все датчики разговоров врачей, их положение во время в операционной операции. Все как было, там все фиксировалось. И видео и аудио, все полностью, все фиксировалось. И хронологически фиксировалось. Вот, а потом после этого спрашивали человека, что ты помнишь, когда он рассказывал, что примерно 30% людей вспомнили себя в тот момент, когда сердце остановилось. С точки зрения современной физиологии это невозможно, потому что память ⁇ это деятельность нервных клеток. То есть если нервные клетки не работают, как человек может себя помнить, тем более, что он увидел себя сверху. И дальше эти люди полностью, то есть эти люди, до этого никто с ними не общался. То есть когда приходил первый человек к ним в палату, после того, как они приходили в себя, то есть это была клиническая смерть, не анатомическая, то есть они приходили в себя, и дальше с ними общался вот этот врач. И он полностью изучал, что они скажут о том, что. Было. И 30% людей описали картину «Убить сверху» о том, что говорили врачи в это время, и с Мишей на эту тему, «Жизнь после смерти» называется, она легко, можно ее скачать в интернет, почитать. Вот. Там в этой книге описывается, что, как пел Высоцкий, хорошую религию придумал индусы, когда, отдав концы, не дальше соц. Вот. Но это не только религию индусов которую придумали. Во всех духовных традициях все, всем известным факт является всем известным фактом, что человек не уничтожен, что грубое тело только умирает, но душа жива. И так объясняют, что есть тонкое психическое тело, которое не умирает, оно также вместе с душой выходит из грубого тела. Это тонкое психическое тело – это и есть я, потому что если мне отрезать руку, допустим, я другим человеком становлюсь или таким же? Я тот же самый человек, да? А если другую руку? Тот же самый. Ноги отрезать – тот же самый. Если я живой – я тот же самый. Один негр жил без, без половины черепа. Если одну половину убрать, то тот же самый человек, другую тоже тот же самый <смех> это оставить. <смех> ну, то есть, другими словами, я всегда тот же самый человек, чтобы не убрать сердце или печень. Ну то есть я всегда оставлюсь тот же, чем самым человеком, это означает, что я не тело. Тело это машина, в которой человек живет, беды говорят. Я не тело. Это инструмент для моей жизни, мое тело. И тело меняется постоянно. Оно, оно сначала очень маленькое. Некоторые говорят, что в маленьком теле был не я. Некоторые так считают, если в зале сделать вопрос, один или два человека считают, что это не он был в том теле маленьком, а тот и другой. Есть какие-то не кто так считает? Что это был другой человек. Здесь никто так не считает, слава богу. <смех> Ну, то есть, маленьким теле был я тоже. А тело было другим, оно было совсем маленьким, так? Каждые семь лет тело меняется, все клетки тела меняются полностью. Ничего не остается от Новое уже получается. Вот таким образом мы меняем тело постоянно, даже в этой жизни. И потом, когда тело стареет, уже в нем ничего не сделаешь, уже, оно не функционально, то душа оставляет это старое бесполезное тело менять его на новое. Но, скажем, мы ничего не помним. Вот. Есть люди, которые помнят. Это более развитое состояние сознания, когда человек может помнить свои прошлые жизни, и на этот счет тоже проводились исследования. Интересные исследования можно тоже почитать, от этом есть научные разработки, когда человек описывает, где он жил в прошлой жизни, не зная языка, никогда не был там в этом месте приезжает и исследует, точно был такой человек с таким именем, так звали, такая семья, все-все совпадает полностью. И он еще рассказывает, где школа стояла, там уже ничего нет на этом месте. Приезжает и все показывает, где как было. И там он начинает восстанавливать действительно. Порядка 20 таких экспериментов провели, и вот многие прямо один к одному все рассказывают. некоторые про дети проявляют такой феномен, они говорят на каком-то другом языке, когда рождаются, и потом узнают, что из за язык родители, И прямо точно на этом языке шуруют, когда начинают говорить. Проверить нас с языком. Такие феномены тоже существуют. Поднимите руку, у кого ребенок говорил не на, не на своем языке с детства. Есть я перейду. Не одного человека есть. Ну, такое бывает. Такое бывает. Итак, мы имеем тонкое тело ума, в нем содержится регуляция всех органов и систем организма. Дальше есть еще тонкое тело разума. Видите, слово разум также есть на русском языке. Некоторые не понимают, в чем разница между умом и разумом. Вот умные или разумные тоже разницы нет, кто-то не понимает, но это объясняет подробно разницу. Разум управляет жизнью человека, меняет его судьбу. Разум связан с знанием. Разум зависит от того, к чему человек устремлен. Зависит от цели в жизни. Если цель поставлена правильно, человек правильно развивается. цель поставлена правильно, неправильно развивается. Некоторые люди вообще не ставят перед собой цель. Большинство людей. И перед ними цель ставит их жизнь. И это тоже неправильно. Вот. Таким образом разум управляет умом. Каким образом? Ум нуждается в энергии счастья. Для того, чтобы я бы хотел, чтобы вот мужчина, который сидит передо мной, да вы, вот, чтобы мы с ним друг друга видели. Пожалуйста, камеру подвиньте сюда поближе. Чья камера, подвиньте поближе? Потому что, да, да, потому что мы хотим. Нет, нет, лучше сюда ко мне. Потому что иначе там кому-то вы будете мешать. Ближе ко мне, да. Угу. Вот. И меня видно теперь, наверное, сместилось, изображение сместилось чуть-чуть. Ну, -чуть. чуть -чуть. это бы так камеру поправьте тогда, чтобы человек не страдал это. Понимаем? Пересядьте и давайте посмотрим друг на друга. Видно меня или нет? Все равно не видно. Чья камера? У меня есть один друг, он тоже читает лекции, он живет в Индии. И а, он читал лекции в Англии, и половина людей пришли, поставили плеер, вот так на стол и вышли из зала. И он тогда тоже на следующую лекцию поставил плеер, микрофону поставил, он включил и вышел из зала. И плееры стояли и слушали, и плеер читал. Разум – это важная штука, потому что с помощью разума мы сражаемся в свою судьбу, боремся с вредными привычками. Разум питает ум, ум энергией счастья. Ум нуждается в энергии счастья, потому что он питает весь организм этой энергией. Каждый орган нуждается в энергии счастья. Ум должен быть счастливым. Каждую секунду мы ищем счастье. Мы не можем жить без счастья. Даже человек заснуть без счастья не может. Если у него стресс, первый признак стресса это бессонница. Человек не может заснуть, он думает постоянно. Думает о том, что происходит. Не может найти радость. Поэтому не может заснуть. Итак, ум нуждается в счастье, разум дает счастье, и разум берет, счастье из цели жизни. Допустим, человек хочет построить дома, он у него строится. И он испытывает от этого счастье. И он хорошо засыпает. Но если дом не строится, тогда, соответственно, счастья меньше. И поэтому есть разные цели. Есть более высокие цели, есть более низкие. низкие. И если человек неправильно выбирает жизненно важную цель, на котором строится вся его жизнь, фундамент жизни, то тогда он попадает в стресс. Я изучал эту тему несколько лет. И у меня есть книжка «Развитие разума». Можете купить. Там последняя глава – это преодоление стресса. И это тяжелое состояние стресса, когда человек на несколько лет, может, на год, на два теряет нормальную жизнь. То есть он мучается, он не живет. Поднимите, у кого сейчас такое состояние. Вот это стресс называется, да. да, и есть способ его преодолеть. У меня целый семинар на эту тему, вам надо эту лекцию обязательно послушать. А сегодня мы с вами больше будем говорить о том, как сделать свою жизнь эффективной, как сделать так, чтобы моя жизнь была хорошей, правильной, сильной, чтобы она нужна в русских и Итак, у ума есть пять чувств. У тела есть пять органов чувств. Пытайтесь понять разницу. Уши и слух — это разные вещи. В тонком теле, когда человек выходит из другого тела, он тоже слышит. Потому что ум имеет чувство слуха, которое никогда не умирает. И уже доказано, что чувство слуха может работать без ушей, так же чувство, как чувство зрения без глаз. И примером является, допустим, ванга, которая не имела глаз как органа зрения, но она все видела. То есть не было проблем, чтобы определить, что происходит с человеком, где он находится, даже на расстоянии она видела людей, описывает подробно, как они выглядят и так далее. Она пользовалась просто чувством зрения в этот момент, хотя глаз у нее не было. В принципе, человек может развить в себе чувство зрения без глаз. Такие примеры существуют? Один даже в Москве человек требовал, чтобы ему дали водительские права, но у него не было зрения. Он доказывал, что он может водить машину без глаз. Он чувством видел без глаз ситуацию. Ему все равно не дали права. боялись. Итак, чувство слуха ⁇ самое важное чувство в нашей жизни, потому что оно связано с разумом. Через чувство слуха человек получает силу в свой разум и теряет силу разума также через чувство слуха. Дальше тактильное чувство также связано с разумом. И оно, если чувство слуха увеличивает силу разума или уменьшает ее, то чувство... Тактильное чувство, оно увеличивает чистоту разума, чистоту или уменьшает. Есть две характеристики у тонкого тела. Чистота и сила. Две характеристики. Так, тактильное чувство. А вы сядьте лучше не сюда. О, вот, туда. Вот. Это как раз та женщина, которая меня приютила, у себя дома. Да, и у нее дочка работает у меня в центре. Она очень верующая, сильно мусульманка хорошая, знает арабский язык, не хочет, чтобы я их валил. Вот. Итак. Чувство, тактильное чувство очень важно в нашей жизни, поэтому человек должен быть чистым. Во всех культурах считается, что человек должен быть чистым и одежду носить тоже чистый. Когда человек сам грязный и носит грязную одежду, то сила разума, ну, чистота разума ослабевает. Даже просто, допустим, постоять рядом с грязным, допустим, бесвизорным человеком уже мутнеет разум у человека. И поэтому так не хочется стоять рядом, прислонившись к пьяному человеку, допустим. Сразу начинает вести психика, они не выдерживают это состояние. Это тактильное чувство. Тактильное чувство также связано с половым актом. Это тактильное чувство, поэтому разум одного человека передается к другому, когда люди занимаются сексом. Это надо знать. Они обмениваются тонкой вот этой энергией разума. С кем поведешься, ты вы наберешься. Вот. Значит, следующее чувство это чувство зрения. Оно связано с умом. Глаза это зеркало не души, а ума. Но глаза, по глазам можно определить, жив человек или нет. Древние врачи определяли, жив человек или нет, глядя ему в глаза. Открыть глаза и глядя в глаза. Если глаза не проявляют признаки жизни, у них нет блеска, значит человек уже не, не находится в этом теле, потому что глаза напрямую связаны с умом, тонким телом ума. И через глаза можно определить также, в стрессе человек находится или нет. Если взгляд заторможен, тусклый, напряженный, и, ну, как бы, вы знаете такие глаза, когда у человека очень такой неподвижный, тусклый, напряженный взгляд, это значит, что он находится в стрессе. Глаза человека, который испытывает счастье, наоборот, ясный, прозрачный, радостный, подвижный и так далее. Вот так вот. Понятно, да? Наружные краешки глаз связаны с нашим сознанием, а внутренние краешки — с подсознанием. Вот здесь внутри, в глазах, вот тут здесь внутри, человек сам себя не понимает. Вот здесь вот находятся мысли человека, здесь воля, с левой стороны, мысли справа боли. У женщин что сильнее? Мысли или боли? Мысли у женщин сильнее в шесть раз, чем у мужчин. А у мужчин в шесть раз сильнее боли. Это мужчина завоевывает женщин. Женщина думает о нем. Более глубоко, чем мысли сидят, глубже, чем мысли в уме, это мы разбираем структуру матом. Глубже, чем мысли, в уме сидят чувства, эмоции у женщины с левой стороны. С левой стороны у всех эмоций, они глубже, чем мысли. Мысли рождаются раз из эмоций, а воля рождается из желания. То есть желание глубже, чем воля. Сначала появляется желание, а потом воля. Так по глазам можно при к состояние ума человека. Следующее чувство – это чувство вкуса. Оно связано с психической энергией человека, и поэтому, если человек ест вкусную пищу, то он наполняется силой, с помощью которой он может активно жить, действовать. А если он кушает невкусную пищу, то тогда он наполняется силой, которая действует как-то иначе. Поэтому травы, лекарственные средства, они имеют горький, часто невкусный вкус, Люди не хотят их пить, но на самом деле, если врач опытный, он перенаправляет энергию человека в русло лечения, а не в русло активной жизни. Понятно, для чего это надо? То есть чувство вкуса, невкусная пища может или разрушить энергию человека, или вылечить. А вкусная пища всегда увеличивает нашу возможность жить активно. Причем человеку нравится та пища, как он живет. Есть благостная пища, хорошая пища, улучшающая характер, есть страстная пища, есть невежественная пища, которая портит характер. И привычки, если человеку нравится пища, это не значит еще, что она хорошая. Это значит только одно, что она ему дает возможность активно действовать в той сфере, в которой он привык действовать. Иногда человек не привык действовать в хорошей сфере которая приносит всем счастье. Иногда у нас трудно агрессивно. Тогда ему хочется есть пищу, которая не имеет благостную природу. Я не буду сейчас подробно об этом говорить, это большая тема. Итак, движемся вперед. Чувство вкуса мы разобрали. Последнее чувство – это чувство обоняния, запах. Чувство боняния связано с грубым телом человека, и поэтому пищу, которую мы едим, надо нюхать. Сначала нюхать, а потом есть, как это делают животные. Например, я экспериментировал с коровой. Она сначала нюхает то, что она хочет съесть, а потом ест. Если ей нос затыкаешь, она не ест. Она видит то, что сто раз видела эту траву, но она не ест, если ей нос заткнуть. Но нос открываешь – ест. Но мы сначала едим, потом нюхаем, потому ну, что что-то запах оттуда. Не так как-то нюхаем, ну же я такое поел, надо делать наоборот. То есть все очень просто, смотрите, то есть я эксперимент проводил, кристаллы кабринного яда не имеют никакого запаха. Они абсолютно без запаха, нейтральный запах. И они имеют такой белый прозрачный цвет. Когда мне мой друг, который выращивает кобры, дал вот такую тарелочку кобриного яда, мне сказал, что этим тарелочкой можно убить 100 человек насмерть. Я говорю, можно понюхать, я не умру, если я понюхаю. Он говорит, нет, можешь понюхать, запах не убивает кобриного яда. Я понюхал запах, мне стало жутко. То есть я не чувствовал запаха, но я почувствовал смерть реально волосы бедом стали, то есть я почувствовал смерть. Потом всю ночь перед моими глазами вот так кобра висела. Снилась кобра. Итак, когда пища испорчена, она имеет неприятный запах. Это значит, что есть ее не надо, даже если она вкусная на вкус. Вкус не определяет, полезная пища или нет. Он определяет просто, что нам нравится, что не нравится. Пользу определяет запах. Так, например, синильная кислота, которая через 5 минут убивает человека, сладкая на вкус и приятная. А на запах пахнет смертью. Поэтому... Нужно принюхиваться к тому, что хочешь поесть, это так, вам же делом, чтобы вы знали, практически такой совет. Видите, тонкое тело, когда мы изучаем, много практических советов сразу возникает. Также еще несколько практических советов по запаху. Первые признаки тяжелого заболевания в человеке определяются изменением запаха его тела. Когда человек начинает, начинает плохо пахнуть, его неведомо надо обследовать. Хотя он не чувствует никаких симптомов, что он болен. Допустим, родственники почувствовали, плохо пахнет от близкого Человек надо обследовать весь организм. Значит, что-то уже есть, не то, что надо. Следующий совет. Когда вы вселяетесь в новую квартиру, надо посадить жену посреди квартиры, пускай она нюхает. Потому что женщина больше привязана к квартире. Она, если ей не нравится там жить, она мозги сведет мужу и детям. Вот. И поэтому надо дать ей возможность понюхаться. Там. Если ей не нравится там запах, значит, и это может быть новая квартира. Но Запах ей не нравится, значит, что надо искать другую. Это значит, что ей не нравится место, где она будет жить. Вот кому из вас в вашей квартире, женщине, не нравится запах? Есть такие? Есть. Вам там легко жить? Нет? Нет. Вот она вас может замучить, эта квартира. Надо ее менять. Видите, чувство запаха дало нам, дало нам некоторую информацию. Движемся вперед. Итак, а кроме этих двух тонких тел, есть еще третье – это эгоизм человека и чувство собственного достоинства. Это тоже психическая структура, которая отвечает за то, куда направлена наша жизнь. Есть два проявления чувства собственного достоинства. Есть истинное достоинство, которое приносит счастье, когда жизнь человека направлена на других, на части других. Есть ложное, ложный эгоизм или ложное чувство собственного достоинства, когда жизнь человека направлена на себя. Когда человек. Есть, и с этим есть три типа людей. Благостные люди – это те, которые счастливы только живя счастьем других. Страстные люди – это те, которые считают, что надо жить для себя, но другим не нужно делать ничего плохого, стараться. Но это невозможно. Это такой хитрый способ обманывать. То есть страстный человек считает, что надо для себя все сделать нормально, ну и для других параллельно стараться. Но это вызывает конкуренцию. Человек может давать счастье или себе, или другим. А вместе это невозможно. Или ты на себя настроен, или на других настроен. То есть два типа эгоизма работают, а не один человек. человека. И веды говорят, что ложное эго или желание жить для себя уничтожает часть человека постепенно, незаметно разрушает всю его жизнь. Но это естественное состояние любого человека, желание жить для себя. Поэтому цель разума, разумное существование означает желание научиться приносить счастье другим и постепенно меньше думать о себе. Это то, что нужно делать человеку для достижения счастья. Это целая большая тема, я не буду сейчас очень глубоко как бы, ее касаться, потому что невозможно разобрать одновременно несколько направлений. Просто вам обзор делаю сейчас. Ложное яго, оно распространяется не только на себя, а также на своих родственников. Человек начинает не только свое тело, свою психику считать своей собственностью постепенно, но также своей собственностью он считает свою жену, своих детей, своего мужа. И это тоже приносит страдания. Не только человеку, который так считает, но также и тем, кого он таким считает. Так, например, а когда, допустим, отец считает своего сына своей собственностью, частью себя, то он плохо понимает, как функционирует психика ребенка. Ему кажется, что у него психика такая же, как у меня. Так, например, ко мне пришел один мужчина протестировать питание для ребенка, потому что ребенок был худой. И он сказал, вы протестируйте нам не все, потому что ребенок маленький, ему 5 лет. Ну, мы одинаковые с ним. У нас одинаковый вкус, все одинаковые. На меня протестируйте, я пойму, как его кормить. Я говорю, давайте я вам вас протестирую для него, а его протестирую бесплатно. Понравился дядь, давайте. Я протестировал двоих. я им показал диеты, они были абсолютно противоположными. То есть он пичкал ребенка не той пищи, поэтому ребенок похудел. Ну, то есть, и он абсолютно был убежден, что это ребенку нравится. У ребенка разума же нет, поэтому он просто ел то, что его птичка в рода. И все с любовью, с любовью кормят его. Чем? Это он и ел. Итак, видите... Когда мы начинаем считать своей собственностью человека, то у нас пропадает чувство, что ему надо в жизни. Так муж, например, не может понять, что нужно женщине в жизни, жене. Жена не может понять, что нужно мужу. Создается такое, зашоривается представление о личности. Человек не может понять, как отношения строят человека. Для этого нужно учиться не эксплуатировать человека, заставлять его жить для себя, а наоборот пытаться служить ему. Это противоположные вещи. Например, женщина думает, что у нас любовь с ним, и когда я его прошу, разговаривай со мной понежнее, будь со мной ласковым, заботливым, она думает, что это есть любовь. Нет, это не любовь, это эксплуатация любви. Любовь означает самой быть ласковой, и ждать, когда сердце мужа раскупится и он отразит эту ласку. То есть любовь означает аскеза, желание служить, а не желание пользоваться человеком. Точно так же мужчина думает, что любовь – это когда жена слушается. А надо так себя вести деликатно женщину, чтобы она сама начала слушаться. Тогда это будет любовью. Так, многие вещи, понятия, которые существуют в нашей психике, мы не до конца понимаем, потому что мы не знаем, как работает тонкое тело. То есть это все разбирается в древних писаниях, очень основательно, и поэтому нет никаких трудностей забраться в этом во всем, если это поизучать не нужно. Сейчас мы с вами постепенно перейдем к той теме, которую, на которую вы пришли. Я хочу вас предупредить, что вам придется немножечко хлебнуть горько вкус». Потому что Веда объясняет, что знание в благости сначала горький вкус имеет, а потом сладкий, и меняет жизнь. Знание в страсти имеет сначала сладкий вкус, а потом горький. И жизнь портится от него. Например, знание в страсти. Два человека любились друг к другу друга. Им как бы говорят, что вы сначала изучите, узнайте друг друга. Это требует какого-то напряжения. Он говорит, нам так хорошо, зачем нам узнавать их? Друг То есть это страсть. Люди не узнали друг друга, они просто наслаждаются друг другом. хорошо. Вот они начинают друг с другом строить отношения. Что дальше происходит? Они наслаждаются друг другом пару лет. А потом вдруг... Узнают, что у них разные взгляды, им даже поговорить не о чем. Кроме секса, в общем им заниматься в жизни нечем совместно. Печальная такая бывает ситуация. Поэтому сначала люди должны знакомиться, дружить. Во всех культурах древних советуют сначала знакомиться, общаться, пытаться понять друг друга, потом уже прыгать в постель. Сейчас люди сначала прыгают в постель, потом знакомятся. Это неправильно. <смех> Ах, мамочка, на саночках Копалась я весь день Постречалась с колюшкой На своих горушках Ах, мамочка, зачем? <смех> Такая песня Показывает, что так нельзя делать И отношения в невежестве Означают, что люди Даже и знакомиться не хотят они просто хотят эксплуатировать друг друга. По факту люди, когда в невежестве пытаются отношения строить, они не, не могут даже семью создать. Они просто сексом занимаются или отбегают. Вообще наплевать друг на друга. То есть, видите, эгоизм невежести – это такая жесткая эксплуатация. Я хочу жить только для себя, мне по барабану все остальные. Э -э эгоизм в страсти означает, я как бы стараюсь жить для других, но сначала мои интересы. Вот сначала ты сделай, как я хочу, а потом я уже буду делать, как ты хочешь. Сначала вот ты, а потом я. Сначала стулья, а потом деньги. А эгоизм благости означает, я просто служу человеку, все, заботюсь о нем и терпил трудности, терпил высказывания, что мне трудно с Ну, продолжаю служить. Называется любовь. Можно эксплуатировать любовь, или это называется влюбленность, эксплуатация в любви, или влюбленность в любви есть, и наслаждаться друг другом. А есть любовь, а любовь это уже такая штука тяжелая. Надо отказаться от своих интересов и служить человеку. Есть. Знание в благости – сначала горький вкус, потом сладкий. Знание в страсти – сначала сладкий, потом горький. А знание в невежестве – оно всегда затуманивает мозги. Ну, то есть это знание, которое уводит от истины, в туман приводит человека к туману. То есть человек не понимает, где правильно, где нет, он ну, просто как бы ему хочется вот так, как комфортно, и все ему по барабану. Вот это невежество и все Вот такая жизнь. У человека в том теле ума есть центральный психический канал, который называется сушумно. Этот канал, по которому... Проходит вся жизненная сила человека, то есть это центр жизненной энергии. То есть прана, психическая энергия, входит в этот канал сушунок. В ноль позвоночника он идет, центральный канал а, человека. Вот эти каналы психические, по которым идет психическая энергия, называются нади. Ну как, одна нади есть, а есть нади. Это канал психический, которым идет психическая энергия, называется Нади. Таких каналов много, несколько тысяч в нашем организме. И есть атласы этих тонких каналов, но мы не будем все разбирать. Сейчас мы с вами поговорим всего лишь о двух, которые идут вдоль центрального канала и связаны с полом. С левой стороны, вдоль Сушумной, идет Ида, Нади. Этот канал психический питается энергией от Венеры и Луны. Это планет, которые связаны с женской природой. Меркурий, Венера, Луна. Три планеты. Этот психический канал связан с женским началом. Есть и у мужчин, и у женщин. Но у женщины он в три раза сильнее. То есть психическая энергия, которая идет вдоль этого канала с левой стороны у женщины, сильнее, чем у мужчины. Примерно в два раза. А то и в три. У всех женщин по-разному природно, то есть по природе вот женщины рождаются не левая или в, два, или в три раза сильнее эта энергия идет с левой стороны. И если говорить о функции этого канала психического, то он связан с ощущением себя как личности, с родственными, близкими отношениями. Он связан с нежностью, заботой, добротой, желанием служить близким людям. Он связан с красотой человека, с родственными отношениями, семейными, близкими отношениями. И для того, чтобы этот канал функционировал нормально, человек должен в этом во всем вариться, то есть жить этими отношениями. Другими словами, мужчине вот эти близкие отношения нужны тоже, но в 2-3 раза меньше, чем женщине. Близкие отношения, отношения служения, заботы, ласки, внимания. И слабее у мужчины возможности так действовать. Вот женщина иногда спрашивает мужчину, вот я тебе так забочусь очень нежно. Ты что не можешь? Нет, но он может, конечно, не с такой силой. У него меньше уже возможностей, у мужчин, чем у женщин, заботиться. Теперь второй канал психический с правой стороны идет, называется Пингала. Этот канал мужскую энергию несет. Он связан с планетой Марс, Солнце и Юпитер. То есть по этому каналу идет энергия. Если по лево с левой стороны идет энергия любви и то с правой стороны идет энергия воли или победы над судьбой. И у мужчин и у женщин. Но у женщин в 2-3 раза слабее, а у мужчин в 2-3 раза сильнее. Этот психический канал дает человеку возможность действовать не в близких отношениях, семейных и родственных, а в отношениях долго, отношениях деловых, отношениях социальных, общественных. Не в семейных близких и дружеских, а в общественных, деловых и рабочих. Как есть в понятии общественного здоровья рабочие отношения. Семейные отношения с рабочие отношения, Такое научное понятие. Вот эти отношения определяются вот этим вот психической структурой. Теперь смотрите, очень просто. Предназначение человека – в разуме человека есть три центра психических. Один центр находится в области лба, связан с мужским началом. Он состоит из энергии воли и знания. Второй центр разума связан с областью сердца, вот этой зоны. И он состоит из энергии любви, и чув чувственной В Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете живи. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Да? И мы не поем мозги. Тебе не получится. Мы поем сердце, да? Это вот как раз этот центр разума, он любовью наполнен, энергией любви. Вот дальше следующий центр разума находится в области паха. Он никак не связан с колом, но он связан с самосохранением. Он связан с нашим страхом и бесстрашием. И когда там замыкает, то хочется, как называется, окупная болезнь. Когда человек танк видит, то у него штаны становятся тяжелее. Вот. То есть это результат замыкания в этом центре разума. Страх возникает. Или бесстрашие. Значит, следует знать, что... Вот эти вот центры разума, они очень сильно связаны с этими психическими каналами, двумя, вот центр разума вот здесь вот в этот связан с пингалонади, с мужским каналом. И поэтому у мужчины здесь, вот здесь во лбу такая сила психическая, что у женщины кажется, что они просто не, не просыпаемые мужики, просто непрошибаемые. Вот, а у женщины здесь дырка. Не очень чувствительный, не очень чувствительная. И когда мужчина демагогию начинает заводить, он такой, пойдем я тебе кое-что скажу, как надо правильно жить. Вот, он начинает ее демагогию заводить. У женщины возникает вот здесь напряжение сильное. Она чувствует, что не, не может ничего понять, что он от нее хочет. Все не замыкает просто в голове. А? Как? Мигрень наступает, да? Мигрень наступает. Но раньше у нее наступила мигрень, она делает одну вещь, обычную для женщины, вещь она делает, так как у нее здесь как бы трудно, а здесь сильно, а здесь находится энергия любви и эмоций. И когда он ей говорит, пойдемте пойдем, я сейчас все объясню. А вот здесь вот у нее сила, потому что энергия Ида-Нади этого канала питает разум, связанный с сердцем. А у мужчины здесь дырка. Она им говорит, что ты от меня хочешь? Вот с этим местом. И он, что ты на меня орешь? начинается скандал. Он давит этим местом, женщина этим, и они входят в состояние ступора. Начинаются сначала крики, потом бьется посуда и не знает, что делать с этим. А с этим делать надо следующее. Женщина должна общаться с мужчиной, с мужчиной выражая меньше эмоций. Надо говорить спокойнее. «Мне кажется, что ты немножко наследил до зала. Потинки надо снимать возле порога, мой хороший. Ну, то есть надо аккуратненько аккуратненько. Мужчина должен тоже не нажимать на жену. И сказать ей очень мягко и нежно. Ты знаешь... Мне кажется, что ты слишком много спишь, уже 12 дня. Очень аккуратно. Вот. И когда они вот так деликатно очень везут друг к другом, тогда не будет трубы. Потому что у мужчины очень трудно, мужчине очень трудно эмоции держать. Допустим, жена, когда ему говорит, берет его за руку и говорит, пойдем, я тебе кое-что скажу. Мужчина говорит, может завтра я светну с Знаете, да? Ну, то есть это то, что нам трудно терпеть. Это же хорошо, с одной стороны, потому что когда мужчина влюбляется, женщина его влюбляет чем? Сердцем, да? Как в этом в мультфильме Маугли. Это заколдованное кресло, туда не надо садиться потому что здесь меня не видно. <смех> В Маугли мультфильме, помните эпизод, когда а, Маугли влюбился, и он спросил змея, та, мудрого змея спросил, «Ка, что это здесь? сказал весна у него здесь стало тяжело это женщины так делают они просто смотрят и здесь становится тяжело особенно весной вот но когда женщина видит что мужчина смотрит на нее безоткрытно то у нее тяжело становится здесь и она ничего не соображает уже наверное, у нас любовь. Наступает гармония, видите, иногда это гармонично работает система. Но мы сейчас будем с вами говорить немножко о других вещах, более важных для нас сегодня. Это то, что. Человек должен действовать психически в той среде, в той атмосфере, в которой дала ему природа возможность активно жить. Так, женщина, допустим, она здоровенькая, становится счастливенькая, если вот этот канал и донади функционирует на полную катушку. Например, с ним связаны гормональные функции женщины, а с гормональными функциями связаны работы придатков. Есть боли во время месячных или нет этих болей. Можно рожать детей, могу рожать у наших детей, не могу. Мне хорошо, спокойно жить или беспокойно. Я чувствую себя активной, красивой девушкой или некрасивой. Красота, некрасивость, гормональная работа. Все это связано с деятельностью вот этого канала и Донади. Этот канал определяет... Что женщина должна делать в жизни больше, а что меньше. Вот, например, женщина должна больше в жизни заниматься деятельностью, связанной с семьей, с друзьями, с подружками, с родителями, также с заботой об обществе. Допустим, взять даже женские специальности. Это Обучение детей или вообще людей. Обучение. Дальше забота, допустим, приготовление пищи. Дальше можно быть нянечкой, допустим. Можно, если у тебя, допустим, руководящая должность, можно руководить школой, допустим. Или социальная деятельность, забота о территории, там деревца, сажает цветочки. Забота о старых, о детях беспризорных, там, больница, забота о больных людях там и так далее. Это все женская сфера жизни, там, где нужно применять энергию заботы, ласки, внимания, любви. Это то, чем женщина должна заниматься, но больше всего она должна это делать в близких, родственных отношениях. Потому что родственные отношения очень сильно зависят от этой женской силы. Мужчина нет никакой силы поддерживать отношения с родственниками, с родителями, с детьми. Это все энергия женщины. Женская энергия создает теплоту в квартире. Или мужская? Кто считает, что мужская, подметит? не считает. У вас раз такое, уже восток чувствуется, уже чувствуется, что вы понимаете это все. Итак, смотрите, в квартире кровать, она не флажками, а цветочками. Флажки — это мужская энергия, цветочки — женская. Обои — цветочками шторки, цветочками все имеет такой мягкий, обтекаемый контуры. Кровать не прямоугольная такая, как бы, и так далее. Все очень мягко и красиво. Это женские нервы, не мужские. Если мужчина, допустим, перестановку сделает в квартире, что-то поставит по-своему, то пройдет немножко времени, и все станет так, как женщина хочет. Назад. Женщина прибирает квартиру по-своему, мужчине надо находить, где лежат вещи, и потом они будут там же лежать все время, он уже привыкает к этому. То есть, если две женщины приселяются в одной квартире, тогда мужику надо в потолку крючочек приделать и повесить туда веревочку небольшую, намылить ее, таборетку поставить. Вот потому что они обе начинают территорию метить, и, как бы, и каждая по-своему все ставит, и начинается там такое веселое жизнь, что мама дорогая. визги писки и, как бы, и, вы туда не сможете сесть, не сможете. Так, смотрите, интересная вещь что женская энергия, она имеет определенную природу. То есть она предназначена для поддержания теплоты в обществе, в атмосфере. То есть женщина создает теплоту, и это очень важная вещь, потому что когда женщины заняты на производстве в основном, то теплоты в обществе становится меньше, в результате становится меньше отдыха, потому что отдых мужчины, отдых детей зависит от этой женской теплоты. И сама женщина также отдыхает в этой же энергии. Если взять, допустим, женщину, любая женщина знает, что побыть вместе с женщинами очень хорошо движется восстановления женских сил, что иногда просто мужское окружение, оно выматывает и просто нет уже сил и энергии. Нужно пообщаться с женщинами для того, чтобы просто успокоиться, отдохнуть и восстановиться. И вот если говорить о вредных привычках, вот это вот желание выпить, например, это нехватка женской энергии, потому что бутылка тоже женскую энергию имеет. Когда не хватает теплоты в обществе, тогда люди эту теплоту восполняют с помощью спиртного уже. Я как-то читал лекции в Сан-Франциско, вышел на улицу, смотрю, нет людей. Машины одни ездят. Я говорю, а у вас кто -то пешком так ходит вообще по улице? Да нет. А как вы, говорю, знакомитесь, общаетесь по телефону? Люди не видят друг друга, понимаете? Холод в отношениях. Мы живем с соседями, не знаем, кто рядом живет. Создается тяжело очень, даже жить на площадке в таком холоде. Это означает отсутствие женской энергии. Мы часто в Москве переезжали, когда там жили. И у меня жена, когда она приезжает в какое-то место, она сначала пустила пирожки, звонила, соседка открывала двери, она говорила, Попробуйте, мы тут приехали к вам, попробуйте, вкусно или нет, испекла. Она так ну, а там то да все, там капусты не хватает, того сегодня. Потом она пекла еще раз, как она хочет, и она уже, о, вот это нормально. Возьмите, пожалуйста. Год после этого сосед здоровается, улыбается. Отношения установились, теплота отношений. Люди любят друг друга, потому что кто-то кому-то что-то подарит. Простая вещь. Представьте, мужчина звонит соседу, говорит: "Слушай, попробуй пирожки". Неизнакомый совершенно. Видите, не работает система, так? Это женская энергия действует. И в ту культуру, в которую мы уже забыли, в которую мы считаем аборигены, жили, нецивилизованные люди, в, эту культуру, в этой культуре обучали женские, женщин жить женщинами, быть женщиной. Были женские гимназии, институт благородных девиц там, и так далее. Понимаете, женщины обучали быть женщинами, чтобы они активно функционировали как женщины, потому что женщина отличается от мужчины. Она должна по-другому жить, вести себя. Когда женщины очень тепло ведут себя, то мужчины тоже очень счастливы. Например, вот эта старая русская песня. «Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело!» Ну, то есть, представьте, такая, хорошо, на улицу вышел, деревня, вот девки гуляют, и пить уже не хочется, потому что и так весело. Понятно, да, система? Понимаете, о чем я говорю? Теперь, если взять современное образование и посмотреть, чему учат в школе, то в школе не учат дружить, не учат а, быть честными, не учат любить, заботиться о близких, учат математики, физике, химии, биологии, вот, а, политэкономики английскому там и так далее то есть учат чему -то, то что необходимо для деятельности производственной деятельности и мальчиков и девочек одинаково и девочкам говорят вам сначала тебе надо сначала выучиться выучиться это означает уже 25 лет как минимум а потом уже замуж и она целыми днями занимается чем? Она постоянно совершает полевые усилия, не чтобы в атмосфере любви и теплоты жить, а она совершает усилия для того, чтобы жить в атмосфере долго, там надо это, надо то, надо пятое, надо десятое. В результате ее психика высыхает уже в это время начинает гормональные расстройства появляться, сбиваться цикл, она начинает чувствовать себя депрессивной, депрессирует. И самое лучшее время рожать детей с 18 до 25 лет уже до свидания. И также это самое красивое время у женщины, когда женщина самая красивая, у нее выбор вот такой она замуж может выходить, как хочешь, за кого хочет. Потому что в это время от 35 до 20, 18-летней девушки, вот ей, пожалуйста, все твои. Кому глазки построила, тот и твой. А начиная дальше уже с 30 лет уже не так просто. А с 40 вообще очень трудно выйти замуж. Поэтому, ну даже не в этом проблеме. Проблема заключается в том, что когда женщина уже выучилась на это все, и она никогда не училась строить отношения в семье и так далее, то она не знает, как дальше жить. Потому что психика женщины, она находится, понимаете, вот мужчина очень хорошо, активно развивается в той сфере, которая неизвестна, но в новом в чем-то, ему надо новое для жизни. Он он должен постигать, достигать, добиваться, понимаете? То есть мужчина действует с помощью воли, то есть его сила там, где надо чего-то добиться, там он развивается как личность. Поэтому самый лучший способ мужчины учить плавать, это просто бросить воду. И он научится тогда сразу, потому что сфера нового. И поэтому мужчину надо так учить, с помощью ошибок и трудностей. Мужчина лучше развивается. Поэтому мальчика должен воспитывать папа, потому что женщина, наоборот, очень сильно боится трудностей и она способна только действовать в серии известного, она там чувствуется, как рыба в воде. Поэтому, если говорить о школьном образовании, то девочки лучше учатся, потому что образование – это сфера известного. А мальчики, допустим, лучше функционируют там, где нужно чего-то добиться, в спорте там, допустим, и так далее. Ну, то есть с девочкой очень легко там, где все понятно. ее научить она действует там очень легко и она как рыба в воде ориентируется в том в той атмосфере где все понятно и поэтому она мальчика также держит в этой серии говорит ты туда не ходи мы там не знаем что. ты вот здесь вот ходи вот здесь вот играем мы здесь знаем вот а его туда как раз тянет потому что он мальчик мы надо там где не знаем и так далее